приветствую всех на своем канале сегодня расскажу и покажу как у меня небольшой цветничок состоит и эустому я посадила я брала рассаду но сегодня вам покажу как можно ее почеренковать смотрите как она прекрасно смотрится и я поставила круг велосипедный и вокруг посадила эустому а в серединке гортензия. И посмотрите, какая красота получается. Это эустома, посмотрите, она как розочки. Это такая такое прекрасное растение. Ее можно выращивать как с семенов, ну, так и с рассады, купленная на рынке. И сегодня я вам буду показывать способ, как я буду ее черенковать. Смотрите, как она растет. Видите, под низу листики нижние я обрезала, ну, чтобы не касались, У с дожди были, они начали так к земле наклоняться и прилипать болото. Здесь гортензия, вот еще растет розовая, такая цветковая, но она на зиму, если ее оставлять, она вымерзает, она цветет на двухлетних побегах. То есть, если она вымерзла, пускать новые побеги, они цвести не будут, Нужны двухлетние побеги. Для этого есть очень много укрывных материалов, но ну, об гортензии следующий раз. Сегодня покажу вам про прекрасную устону. Это полнейшие цветочки, как у розочки, но листики мягенькие, не колючие. Смотрите, какая прелесть. Если сорвать ее в букет, то это такое зрелище обалденно. Ну и в цветнике тоже она неплохо смотрится. Вот так как вот она смотрится. У меня данная у вот белоснежная. Вот розовая. И такая розовая желтая с желтой серединкой. Вот три вида попалось. По цвету ее сажать не могла, так как она с рассады. Я не знала, где какая будет, и поэтому у меня разнобойчик получился. Можно было бы половинку такой посадить, половинку такой. Для того, чтобы начеренковать ее, нужно срезать эти прекрасные цветочки. Еще в довольно таком хорошем состоянии. И начинать черенковать. Пойдемте черенковать и устому. Еще покажу немножко этой красоты. И перейдем к черенкованию. Это действительно красота. И можно любоваться и любоваться. Смотрите, какие изящные махровые цветочки сказка они еще немного пахнут такой нежный нежный запах для черенкования вот я срезала веточки с цветочками цветочки будем обрывать идемте черенковать черенковать я буду Несколько способами. Э, в перлите и в воде с добавлением препарата HB-101. Какой способ будет лучше, все увидим. На камеру все покажу и подробно расскажу, как нарезать черенки и как укореняются и за какое время. Итак, приступим. Я обрезала его стол, сейчас будем укоренять. В прошлом году я укореняла, хочу ну, на видео не снимала, и хочу показать вам, ну, как получится, как я делала. Вспомните результаты. В стаканчике набрала перлит, но прежде чем насыпать перлит, нужно сделать дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Дырочки я делаю вот так наискосок с двух сторон обрезала и получаются вот такие вот хорошие дырочки и влаг из них уходит можно еще паяльником кружочки проделать горячим или гвоздем чем кому угодно как мы будем сажать сначала нужно сделать Черенки. Берем в сторону. положу красивейшие свои цветочки. Жалко было их срезать. Очень жалко, но ничего не поделаешь. Эксперимент прежде всего нужно показать. И как мы берем черенки? Вот у нас растения нам нужно две пары листиков от цветочки обрезаем вот эти беленькие цветочки прекрасные такие мы их срезаем и просто выбрасываем затем берем одно и вторая пара листиков на острым секатором и эти листики убираем обязательно, yes. чтобы э, в перлите или в воде, где мы будем укоренять, они не загнили. Вот такой череночек готов к посадке. Сейчас нарежу остальные, покажу еще несколько и будем приступать к посадке. Вот маленькое растение. Видите, как красота. С этого получится один, наверное, череночек, двойной. Так, наискосок. Вот эти листочки. Видите, они были в воде у меня. И чуть-чуть начали портиться. Поэтому нужно убрать. И обязательно срезаем цветочки. Ну, конечно, такой раздвоенный вариант не пойдет. Я его срежу. Сделаем два. Два чернучка. Не знаю, какой-то из них должен пойти. Так. А эти цветочки, которые остались верхушечки, их поставлю в водичку. Они еще некоторое время меня порадуют. Своим красивым цветением перешла в другое место, потому что ужасно неудобно говорить полушепотом. У меня ребенок заснул. И хочу вам все рассказать и показать. Это срезанные цветочки, которые остались от моих растений. А сейчас покажу вам череночки. Вот какие череночки у меня получились. Смотрите. Можно делать верхушечные череночки, то есть просто срезать цветочек и две пары почек обязательно, чтобы было. А над почкой, ну, сантиметра, наверное, три. Над нижней. И листочки полностью снять, для того, чтобы они не гнили. Можно такой череночек взять. Можно взять из двух листочков просто череночек. Это немножко длинноватый, но пусть будет длинноватый, чтобы оно не падало растение в стаканчике. Такой череночек я взяла. Вот немножко удлиненная вот эта часть. Ну какой есть, это же эксперимент, я же должна показать, получится у меня или нет второй раз. Первый раз получилось. Вот смотрите, вот такой череночек получился. Еще можно... Срезать этот листочек до половины, чтобы влага не уходила лишняя, не испарялась влага. Но я этого делать не буду, пускай будет целенький. Вот такой двойной, не знаю, с этой рогатки что-то выйдет, не выйдет. Будем пробовать. Скорее, надо было, скорее всего, обрезать, чтобы од один был черенок. Ну, наверное, срежу потому что не будет иметь силы два вытянуть. Вот этот срежу. Тоньше. Здесь, видите. Вот так. Вот так. Рожки, рогатика. И вот такой череночек будет. Вот это зачищу. Листики. Тут не было. Вот у меня. А этот череночек обязательно надо внизу, чтобы была почка. Если просто будет веточка, она не будет укореняться. Ну, нужна почка. Значит, мы сделаем его укороченный вариант. Берем наискосок. И вот такой будет почка. Малюсенький череночек. Следующий. Это будет удлиненный черенок. Видите, какой. И вот еще один. Вот этот тоже нужно уменьшать, потому что нигде нет почки. Вот я провела. Почки нет, не годится. Лучше попробовать сделать маленький, но чтобы было больше уверенности в том, что он приживется. Вот. И так у меня получилось. Сколько? Три 7 8 а мне надо 9 черенков эти я хотела укоренить в водичке так и сделаем 8 на 8, 8 хорошо эти будем укоренять в воде начало будем укоренять в перлите и вот это один стаканчик экспериментальный. Я взяла верховой торф смешанным с перлитом пополам. И сейчас тоже укореним. Э, в таком в такой смеси я укореняю обычно пеларгонии. Они очень хорошо укореняются. Берем наш черенок и просто вставляем. Перлит абсолютно сухой. Сейчас я его буду поливать. До конца желательно вот так вставить. Если бы я в влажный перлит вставила, черенок бы так не вставился. А в сухой перлит он легко ходит. И здесь так раз. Здесь до конца не получится, потому что коротенько. Вот. Еще один надо где-то взять. А вот череночек. Вот, посмотрите, тоже листики одна пара, а второй пары нет. Вот этот стволик срезать и можно спокойно посадить перлит. Смотрите, я возьму чуть-чуть длиннее. Вот так. И посажу. Поливать. Поливать я полью сразу, но... Перед этим покажу вам, как я буду укоренять еще в воде. Потому что я сейчас разведу растворчик. И польем сразу и укореним в воде. Одновременно. Вот я набрала воды. Вода у меня с фильтра. Здесь 600 мл. И я беру препарат, это стимулятор роста натуральный виталайзер кому интересно почитайте про этот препарат он называется hb 101 он меня выручает во всех случаях беру я его и капаю одну капельку все этого достаточно для того чтобы ваши растения Получили жизненный цикл, как говорится. Сейчас я этим препаратом, это мне много для этих растений, я полью вот эти свои росточки. Вот. Он очень хорошо потом утрамбовывается перлит. Сразу он рассыпчатый, рассыпчатый, а потом он очень хорошо утрамбовывается и прижимает. То есть он даже прогревает немножко. Укореняются все растения в перлите. Замечательно. Вот Я лимоны укореняла, которые ну, тяжело в воде, они практически не укореняются. Ну, лимоны, которые плодоносят. Мандарины. Вот. Все больше ничего не делать не буду, накрывать не буду, оставлю так на подоконнике, ну конечно не под прямыми солнечными лучами, а эти черенки я поставлю просто в воду с укоренителем, вот на них тоже внизу почка без листочка, вот видите лишнее оборву, чтобы оно не загнило и будем наблюдать, какие из растений Лучше укореняться в воде, в препарате или в перлите. А может даже в смеси э, перлита с верховым торфом. И вот у меня еще остались цветочками растения. Устомочка моя. Я ее тоже хочу поставить просто в водичку с HB101. Но прежде чем я поставлю водичку вместе с цветочком, я немножко омоложу им срез. Так как, ну, простояло некоторое время. И решила омолодить. И ставлю в эту водичку. И у меня будет такой букетик дополнительный. Если укоренится, хорошо. А не укоренится, у меня есть другие растения укореняющиеся. Какие? Просто я срез обновила им вот здесь я срезала листочек здесь много пары листиков можно было сделать несколько ну оставим так как есть вот над листочком я делаю срез можно брать листочек просто пальцами вот так и ставлю в эту водичку все больше ничего я делать не буду Итак, я оставляю свои растения. Когда появятся первые корешочки, я сниму продолжение видео. Будем наблюдать вместе с вами за этими прекрасными цветочками. Пускай всех радуют. Конечно, можно из семян их размножить. Они очень легко размножаются из семян. Ну, черенкование мне как, ну, более интересный способ. Увидела где-то там красивую стомочку, даже просто купила букет цветов, и можно с него почеренковать, а чего нет, попробовать можно всегда. Это очень даже интересно. Вот такие прекрасные цветы буду размножать у себя дома. У меня получается, и у вас все получится. Все, ждем результатов. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.